Я бы им вообще кулак показал, американцам всем НАТО. Это куда годится, что НАТО обложили нас везде. Я, я в гараже, я на телевизоре я постоянно сижу, смотрю это. Я знаю не, не, уже не меньше, чем это, министры иностранных дел.